Дорогие друзья, всем привет. В общем, сижу я спокойно, никого не трогаю, и тут мне звонит ангел и говорит следующее. Играли мы с моим другом Триксом, значит, один на один. Вот, а он меня очень сильно тапал, я вначале не мог понять, в чем проблема, потому что он играл с кряком В2. А потом, когда я включил, значит, в визуалах, как бы, свой фейк, я понял то, что у меня просто нет десинка, там, максимум градусов 20, при том, что я в НЛ ставлю градусов 60. Когда я поставил оппозит, он там увеличился максимум до 35. После этого я включил дублтап, ну мы естественно все знаем, то, что с включенным дублтапом у нас оппозит не работает в а обычной статике. То там градус, ну максимум там ну 6, 7, 8, ну 10. Типа я слышал, что десинки как бы чуть-чуть урезали, типа чуть-чуть пофиксили, но на самом деле сейчас десинков практически нету. Вообще. В общем, объясняю в чем суть. Недавно было обновление в CSGO и там добавили новую операцию. Помимо операции, умерли многие софты, например, в так и не пофиксили. Но суть в том, то, что изменили десинки, что сразу никто и не заметил. Я за инжекцию на verluss, включаю антиеймы, включаю десинки. Обратите внимание на угол. Десинка, это чамсы красные. Ничего вас не смущает, то что очень какой-то маленький угол. Да, прикол в том, то, что реальный угол десинка стал намного меньше, то есть по ощущениям... Если раньше оппозиты были намного больше, то это градусов, не знаю, каких там, не знаю, может быть 35 от предыдущих оппозитов. Как будто бы я со статиками играю. Это один сайт, его, допустим, другой сайт. То есть вообще практически нету никаких антиимов, а это причем при том, что это оппозиты. Я, допустим, сяду на легитные АА, смотрите. Вообще маленький угол. Раньше был угол очень большой на легитных антиимов, а теперь практически совпадает DSINK Реал. То есть, допустим, если. Вам стреляют в d то вам по сути попадают в голову. Потому что у вас Реал находится там, где находится d -Sync. Допустим, я включу Double Tap, смотрите. Включил Double Tap, сажусь на Ctrl. Вообще угла никакого практически нету. То есть смотрите, стреляют в голову, попадают в Реал. Ну, стреляют в d гол голову попадают в Реал. Меняю, допустим, сторону. Та же самая история, вообще практически нет. Антиимы, которые были, допустим, там на градусов э 25-26, ну, от 10 до 40 это лоу-дельта считается. Лоу-дельта по сути стала вообще, ну, бесполезной, потому что вот, допустим, включая статики, смотрите, десинк вообще нулевой практически, меняя сайт, десинк тоже нулевой. Иду в эту сторону с правым сайтом, вообще десинка нету. Чтобы десинк был, нужно ставить 60 на 60 статики, и хоть какой-то десинк будет время от времени, смотрите. Ставить меньше, там, не знаю, 30 градусов, это бесполезно абсолютно, потому что нет никакого десинка. Поэтому антиимы сейчас очень легко тапаются. Ставить, допустим, оппозиты на 30 градусов тоже особо бесполезно, потому что совпадает, смотрите, реал и десинг. Это я сейчас оппозиты включил. Если включить дабл тап, то тем более будет совпадать, смотрите. Вообще нет никакого антиима. То есть вы идете как будто бы вы реалом идете Ну вот он немного появляется и пропадает сразу, потому что углы совпадают. Надо ставить 60-60, тогда хоть что-то, хоть какой-то эффект будет. Играть с антиимами ниже градусами вообще нет никакого смысла. Допустим, зайду за т сайт Покажу вам сейчас тоже, что с этой стороны, смотрите, включаем, допустим, оппозиты 60 на 60 градусов. Вообще дисинг просто супер маленький какой-то. Меняю сторону, тоже практически нет, как будто бы я на статиках стою. Ну это я и стою на статиках с даблтапом. Но вот я как стою без даблтапа, смотрите. Это сейчас оппозиты включены. Допустим, на ешку e нажимаю, сажусь. Десинг реал совпадает. Меняю сторону. То же самое. На даблтапе вообще. То есть вот дисинка, условно говоря, как бы и нету. Поэтому теперь хвх изменится. Об этом почему-то не все поняли сразу же. Но я играл, я тоже как-то особо не думал, то что все так. Но прикол в том, что так как теперь градусы Десинка намного меньше, соответственно теперь меньше вариантов читу, куда стрельнуть. А так как вариантов, куда стрельнуть меньше, то чит будет намного чаще стрелять в сейфпоинты. Это значит то, что вы будете намного реже месать с любым читом. И по вам будет намного реже месать, То есть также с любым читом. Притом мы сейчас тестировали разные антиимы, вот видите по карте. А, и дело в том, что большинство антиимов, ну практически все, тапаются с одной пули. То есть вы идете на любом антииме абсолютно, там на шифте, вас просто тапают. Сделать такие антиимы, которые... Не тапаются там, не знаю, хотя бы там с пяти пуль. Мы пока что не смогли, конечно, будем пытаться. В ловсенке попробуем реализовать, но пока что мы таких антимов не нашли. Соответственно, резольверы также старые. Но прикол в том, что даже старые резольверы, допустим, вантап и на Верлуз, они с одной пули просто выносят любые практически антиеймы. А когда резольверы обновятся, тогда, конечно, будет вообще так, то, что не сможешь убить противника с одного... Точнее, не сможешь не убить противника... С одного выстрела Всегда будешь просто их тапать Поэтому, друзья, вот такие вот дела В общем-то, не знаю, посмотрим, что в итоге будет uh, Если что, я прикладываю Скриншот uh, Никсера Который кодер Никсвара В общем, попробуйте протестировать сами Садитесь на какой-нибудь паблик с другом И попросите его вас потапать в голову И посмотрите, насколько хороши ваши антимы Потому что я ставлю стоп то, что вас будут тапать со второй максимум пули. То есть, вторая, третья пуля больше, по-моему, никто не месит с любым читом. Ну, за исключением каких-то совсем паст. А, поэтому, друзья, тестируйте, в общем-то. Я не знаю, что будет дальше с ХВХ, но прикол в том, что последнее обновление CSGO очень сильно ударило по читам. И, конечно, это очень печально для нас. Но всем желаю удачи и пока.